Теперь давайте поговорим с вами про анализы. Какие анализы требуется сдать перед проведением операции базальной имплантации? Во-первых, это общий анализ крови. Общий анализ крови покажет нам общее состояние организма, какие показатели требуется откорректировать и как организм готов к операции. Следующий вид анализов – это анализ на наличие повышенного сахара в крови. Здесь мы должны учитывать состояние десен, потому что при наличии сахарного диабета, повышенного сахара в, крови, в кровеносной системе, десна могут заживать хуже. И этот показатель даст нам возможность правильно скорректировать постоперационное лечение, чтобы у пациента правильно заживали десна после проведения операции. И, конечно, третий пункт анализов – это инфекции. Анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит. Список анализов выдается пациенту после консультации, если пациент принимает решение о проведении данной операции.